Под одним из моих видео недавно появилась такая история в комментариях. В 2003 году лишился ноги. Дали вторую группу инвалидности. Через год приглашают в бюро медико-социальной экспертизы. Поговорили, померили культю. Странно, не росла. Попросили выйти в коридор, подождать. Жду. Подходит женщина, серенькая такая, неопределенного возраста. Как говорится, без примет. Приглашает в кабинет, аккуратно заводит разговор. Суть такова. Я даю 25 тысяч рублей, и мне оставляют вторую группу инвалидности. И дают инвалидку, автомобиль АК. Взятки давать я принципиальный противник, а посему был лишен второй группы и получил третью рабочую, без ограничений. Это без ноги Каждый год хожу на костылях на пятый этаж в МС на примерку. Не отросла ли нога? Нет, не растет, Странно. На пятый год примерок прихожу, меряют, не выросла. Просят подождать в коридоре. Жду. Приходит та же женщина, также аккуратно предлагает заплатить, но уже 45 тысяч, и тогда будет у меня вторая нерабочая группа. Опять отказываюсь. Итог? Третья рабочая, бессрочно. Вот так. Сейчас всячески обманывают с протезом, тянут время, не хотят оплачивать. Похожих историй истории тысячи. Вот эти люди из комиссии, которые предлагают инвалидам платить за установление инвалидности, приходят домой, к любящей семье, наверное думают, что они очень хорошие, честно служат родной стране. Ну а то, что чуть-чуть пытаются то там, то тут что-то украсть, так это все так делают. Материальная нищета в стране, каждый выживает как может. В России любят говорить о широкой, щедрой и прекрасной русской душе. Но на самом деле в России преобладает нищенское сознание, нищая душа. Народ, в котором огромный процент людей, живет не тем, что создает что-то хорошее, а тем, что пытается отнять что-то у других. И это считается нормой. Вот ты обманул кого-то, денег нажил и чего-то, сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильнее.